То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других. И самое лучшее, по-моему, это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Нужно, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай. Совершенно верно, согласился Буркин.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 В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками. Для этого стоит, только думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут, наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но Как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпился все мои ликеры,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 которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдет. Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо. Дети кричали, что пришел дядя Павел Констиныч, и вешались мне на шею. Все радовались, не понимали, что делалось в моей душе,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 Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерт Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтоб в последний раз взглянуть на сад и на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной.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 проститься, когда тут в купе взгляды наших душевные силы оставили нас. Я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли. Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез. О, как мы были с ней! Я признался ей в своей любви.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 Корбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ее. Оба не встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой.